Татьянин день. Как отмечают день российского студенчества? Поздравляю с этим прекрасным днем, днем российского студенчества. Действительно, этот день, какой исторический, корнями свое прошлое, это всегда был яркий, эмоциональный праздник для студентов. Я думаю, вы с удовольствием его отмечаете. Рустам Миниханов посетил Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет чтит память своих деятелей. Всем привет! В эфире УниверНьюса а в студии Александр Пирсов. В день российского студенчества «Татьянин день» состоялась пресс-конференция министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова для представителей студенческих СМИ и Молодежного медиацентра центра Российской Федерации. В ней приняли участие обучающиеся из 25 вузов, в том числе из новых субъектов страны. В их число вошел и студент четвертого курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Илья Андреев. У нас новостная программа, которую ведут только студенты. Например, есть итоговая программа, которую ведут для, ну, для преподавателей. Я вот сам в прошлом году вел программу на английском языке для международных партнеров. Мы рассказывали про новости в университете. Что если создать какой-то вот стриминговый ресурс СМИ, который охватил всю Россию, скажем, и каждый федеральный субъект готовил э, прямую трансляцию интересных лекций. Вот как вы считаете? В ходе мероприятия был рассмотрен широкий круг вопросов, среди которых развитие и популяризация отечественной науки, задачи по достижению технологического суверенитета, поддержка студентов и молодых ученых, организация образовательного процесса в вузах, продвижение студенческих медиа. Надо просто поизучать, посмотреть. Сама идея по себе интересная, но надо посмотреть, как ее в техническом плане организовать и в содержательном. И можем ли мы это все реализовать, силами студентов. Потому что я так понимаю, что мы же в данном случае опираемся на инициативу студентов. И я понимаю, о чем идет речь. Это такая более живая информация. Опять же, в круглосуточном формате. Не знаю, я готов подумать. И давайте ее проработаем. К нашей очередной встрече зафиксируем. Потом вернемся, посмотрим, получается у нас это или нет. 25 января – день, в котором сплелись множество традиций, за которым стоит богатая история. Символично, ведь именно в эту дату празднуется и День памяти святой мученицы Татьяны Римской, и День студента. Как отпраздновали в Казанском федеральном университете, расскажет наш корреспондент Карин Саяхова.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 Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Никита Акиншин, Ленар Гизатуллин, Андрей Бугуддинов, Универньюз. В честь Дня российского студенчества Казанский федеральный университет посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. О том, как прошла встреча иностранных студентов Казанского вуза с Рустамом Менихановым, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова.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 Ваша активность, она... В финальной части мероприятия Рустам Миниханов отметил важную системы наставничества для молодежи, а также назвал своим главным учителем первого президента Татарстана Миттемира Шаймиева. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Уже 20 лет подряд Казанский федеральный университет устраивает Всероссийскую научно-практическую конференцию «Литературоведение и эстетика в 21 веке». О том, как университет чтит память своих деятелей, смотрите далее.